Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В января 2018 года на северные и северо-западные провинции Японии обрушились сильные метели. В городе Цугава на острове Хансю выпало рекордное количество снега 134 см. В городе Нейгата снежный покров вырос до 78 см, что в 10 раз превышает норму. Из-за обильного снегопада на трассе между префектурами Исикава и Таяма застряла колонна из 100 автомобилей, не сумевших подняться в гору. Непогода нарушила и железнодорожное сообщение. В районе города Санзю застрял поезд, следующий из города Нигата в город Нагаоку. Это не единственный поезд, который не смог продолжить свой путь из-за снежных заносов. Еще три состава встали на станциях, пережидая метели. В нескольких населенных пунктах отменены занятия в школах. В любой ситуации не стоит отчаиваться. Нужно просто взглянуть на нее с другой стороны, найдя радостные моменты. Как говорится в книге Анастасии Новых "Сенсей 4: Исконной Шамбалы", насколько все-таки важно смотреть на все с позитивной стороны, и даже если жизнь подсовывает тебе дольку лимона, то не нужно портить себе нервы по поводу ее кислых вкусовых качеств, а превратить эту дольку во вкусный и полезный лимонад. Добро, созидание. Взаимовыручка, помощь людей друг другу ⁇ все это и есть самые универсальные и действенные методы разрешения любых проблем и ситуаций. Всегда и везде оставайтесь человеком.